Признаком медленно растущей компании являются регулярные и щедрые дивиденды. Компании выплачивают щедрые дивиденды, когда не видят путей расширения бизнеса. Для руководства компании расширение бизнеса, повышающий авторитет, намного предпочтительнее, чем тупая выплата дивидендов, не требующая воображения. Питер Линч. Цитата из книги «Метод Линча». Доброго времени суток, друзья, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодняшняя тема видео будет относиться к дивидендам, их плюсам-минусам, а также попробуем составить элементарный дивидендный портфель, посмотрим, что из этого получится. А сейчас перейдем непосредственно к презентации. Итак, давайте начнем с минусов дивидендных портфелей, инвестиций в дивидендные компании. И первый минус, как я считаю, это риски. Что имеется в виду? Скорее всего, если вы задумываетесь о инвестициях в дивидендные компании, составлении дивидендного портфеля, то вы рассчитываете на получение тех самых дивиденд. А значит, в первую очередь будете искать более... Высокие дивидендные проценты, потому что будете стараться на них заработать. И здесь возникает первый минус – это, собственно, риски. То есть дивидендная ловушка. Чем выше процент выплачиваемых дивидендов, тем более рискованные инвестиции. Дело в том, что повышение дивидендов компаниями, имеется в виду нерегулярное, а большой процент выплачиваемых дивидендов, как правило, будет говорить о каких-то ненормальных состояниях в самой компании, о том, что есть определенные, скажем так, финансовые и экономические болезни, в ней, на которые стоит обращать внимание. Поэтому рассматривать компанию для своего портфеля с точки зрения величины процентов выплачиваемых дивидендов не очень хорошая затея. Нет гарантии. Что имеется в виду? Да все очень просто, потому что дивидендная доходность не гарантирована и может изменяться в зависимости от рыночной ситуации и других факторов. То есть, если вы приобретаете акции, какой-либо компании, дивидендной, дивиденды, проценты, дивиденд которых вас абсолютно устраивает, допустим, он составляет 5%, вы на него рассчитываете, высчитываете какие-то определенные для себя цифры в продолжительном периоде, то при наступлении очередного финансового кризиса компания может не справляться с выплатой своих дивидендов, тем самым будет их либо уменьшать, либо отменять вовсе, как это происходило у некоторых компаний, период коронавирусного кризиса. Также немалым минусом будет являться то, что при уменьшении или отмене вовсе выплаты компании дивидендов, стоимость акций компании начинает падать. Это является негативным фактором для оценки компании. Таким образом, инвестора начинают от нее избавляться, что может повлечь за собой упадок общего процента по вашему портфелю, что является само собой не очень хорошим фактором третий минус это наличие крупного капитала то есть для жизни на дивиденды или получения дивидендной зарплаты так называемой нужен существенный капитал вы должны понимать то что надежные компании которые выплачивают дивиденды которые стоит рассматривать свой дивидендный портфель они выплачивают дивиденды в районе, ну скажем так, 3-3,5%, 2,5%. То есть вы должны понимать то, что для жизни на дивиденды вам нужны крупные капиталы. Какие именно капиталы, я думаю, что вам будет несложно подсчитать, если прибыль от дивидендов будет составлять, ну возьмем среднее, 3% годовых. Следующий минус – это переоценка компании. Компании, имеющие статус дивидендных, Аристократов скорее переоценены и их реальное положение вещей не настолько хорошее. Дело в том, что многие компании, которые нацелены на дивидендную, так сказать, стратегию продвижения своей экономической модели, они стараются попасть... В список дивидендных аристократов это такие которые в течение 20 лет постоянно выплачивают дивиденды и как правило большим плюсом будет являться то если из года в год этот дивидендный процент он увеличивается таким образом компании все больше доверяют инвестора и тем самым покупают ее акции ссылаясь на то что если она является дивидендным аристократом и из года в год выплачивает дивиденды при любых состояниях рынка еще и старается их увеличивать в определенном проценте в соотношении то она является надежной на самом деле не совсем дела обстоят так хорошо и просто и нужно рассматривать компанию со всех сторон для того чтобы понимать насколько она не переоценена в данный момент ну а теперь пожалуй перейдем к плюсам и так плюсы первое это доход дивидендная стратегия позволяет создать условно пассивный доход. Что значит условно пассивный? Во-первых, по моему глубокому убеждению, я считаю, что абсолютно пассивного дохода не существует. В любом случае, если вы пускаете что-то на самотек, то оно само по себе начинает рушиться. Вы должны проводить какую-то аналитику тех же дивидендных компаний, постоянно смотреть за их отчетностью, смотреть за их финансовым здоровьем, потому что если вы упустите этот момент, то вы потеряете свои деньги. Соответственно, это тоже является трудозатратностью это является с вашего позволения работой и пассивностью я не вижу где здесь пахнет пассивность только от того что вы по сути не работаете руками и скажем так грубо заболев или попав на больничную койку деньги вам все равно будут выплачиваться но опять таки если вы не будете уделять этому должного внимания то наступит день когда вы к сожалению не угадаете или пропустите какой-то момент и вы потеряете все вложенные свои средства в эту компанию которая с дивидендного дохода вряд ли отобьется в ближайшее время. Следующий плюс – это надежность. Компании, которые выплачивают дивиденды, считаются более финансово здоровыми и устойчивыми к рыночным потрясениям. Есть такой общепринятый факт. Давайте его примем, перейдем дальше. Рост. Как правило, дивидендные компании стараются увеличивать дивиденды ежегодно. Это то, о чем мы говорили, собственно, в минусах. К дивидендной стратегии и также можем внести данную категорию в плюс потому что рост это всегда хорошо если компания вам выплачивает из года в году больше дохода то это естественно неспрямый плюс реинвестиции есть мнение что дивиденды есть смысл автоматически реинвестировать для увеличения эффекта сложного процента на этот счет я бы хотел поспорить не полностью согласен с этим мнением, хотя такая возможность есть. Кстати, в кабинете Interactive Brokers, Brokers, если кто не знает, у вас есть также возможность все дивиденды, которые вы получаете с ваших активов, поставить на реинвест автоматически. Это все делается в личном кабинете. Если вам интересно, напишите в комментариях, я сниму об этом отдельное видео. Это все делается элементарно просто. Или же обратитесь просто в службу поддержки, если вы не знаете, где это Находится. Ну а сейчас давайте перейдем наконец к составлению дивидендного портфеля и в этом нам поможет ресурс Finviz. Итак, переходим на ресурс Finviz, finviz.com, далее переходим на вкладочку скринер, перед нами открывается огромный-огромный список акций и мультипликатор, который мы можем изменять, а точнее фильтр, который мы можем выбирать, изменять для того, чтобы нам подобрать определенное количество акций. Так, в вкладочке биржа мы оставляем любые. В вкладочке Market Cup мы выбираем компанию Large, то есть крупную компанию более 10 миллиардов. Дальше, так как нас интересуют дивиденды, то мы, соответственно, должны выбрать либо это будет позитив, то есть больше 0%, то есть компания выплачивает дивиденды. Дальше вы видите high, very high 5 и 10%. Это, я считаю, что, ну, прям слишком большие проценты. Ну, давайте поставим, допустим, больше 2%. Я думаю, это такая золотая середина. Ну, и относительно страны, давайте, к примеру, выберем страну Соединенные Штаты, USA, и от этого будем отталкиваться. По фильтрам, в принципе, это все. Давайте теперь отсортируем их по рыночной капитализации от крупных к мелким и давайте обратим внимание вот на допустим первую десятку компаний которую мы видим перед собой многие я уверен что компании вам известны Джонсон, johnson, johnson procter and gamble jp morgan chase это банк home depot к сожалению я этой компании не знаю и думаю что она известна очень на иностранном рынке на рынке сша intel понятно Всем известно, в и AT&T это коммуникации, банков Америка говорит сам за себя, iShares, IVV это ETF фонд, кстати, владельц которого я являюсь, он есть у меня в портфеле, но не из-за выплачиваемых дивидендов, ну и так далее, Coca-Cola, Cisco, Cisco точнее. И так далее pepsi вот вы видите все перед вами шеврон кстати является дивидендным аристократом как и если я не ошибаюсь джонсон джонсон и проктор энд гэмбл Итак, мы видим перед собой собственно тот список который мы выбрали для себя отфильтровали что же теперь с ним делать и какие компании для себя выбрать в портфель но как правило правильнее наверное было бы сделать таким образом что вы должны в принципе всегда добавлять себе в портфель компании акции компаний тех которые бизнес которых вы понимаете потому что что за акциями скрывается исключительно бизнес компании являются производителями либо поставщиками услуг, на которых они зарабатывают деньги. И в первую очередь, для того, чтобы являться инвесторами, нам нужно понимать этот бизнес, как он работает, хотя бы теоретически. Ну и, соответственно, в идеале, конечно же, знать, пользоваться этим продуктом, либо же, если это поставщики услуг, то пользоваться их услугами, если это сети ресторанов, то видеть, пользоваться, пробовать их пищу и еду, ну и так далее. Я думаю сама мысль понятна хорошо скажите вы допустим мы знаем компанию johnson johnson procter gamble и знаем о том что gp morgan chase это один из топовых банков соединенных штатов что дальше как нам оценить компанию дальше и добавить ее в свой портфель я бы рекомендовал вам при обратиться к ресурсу Гуру Фокус и для того чтобы хотя бы элементарно опять-таки не вдаваясь в глубокую оценку компании просто на набросать их на список для того чтобы понимать с чем работать дальше заходим на гуру Focus фокус и допустим нас интересует первая компания это Johnson's, johnson johnson здесь вводим ее тикер нажимаем ну и получаем здесь глубокую оценку компании со многими мультипликаторами к сожалению в бесплатной версии функционал очень ограничен то есть мы не можем получить данные за последние года и это конечно прискорбно платная версия стоит достаточно дорого около 500 долларов в год если я не ошибаюсь но давайте будем пока пользоваться тем что мы имеем то что у нас есть самый элементарный наверное способ вы уже наверное обратили внимание на вот эти вот звезды это так называемый рейтинг вот данного гуру фокус у данного ресурса есть определенные математические модели которые все сопоставляют друг с другом и выводят вот этот вот определенный рейтинг давайте поступим таким образом то что в свой портфель мы будем добавлять компании у которых рейтинг не ниже трех звезд то есть если есть три звезды значит мы ее добавляем но как бы с небольшой пометочкой о том, что компании нужно более детально изучить. Для этого давай, давайте выберем, созда, создадим, точнее, отдельный документ в Google Таблице и просто набросаем сюда эти компании. Итак, друзья, потратил немного времени, но подобрал все-таки 5 компаний, больше не стал, я думаю, что принцип вам понятен. Из этих, из вот этого вот списка, так, секундочку, как вы можете видеть, то, что многие известные нам компании по версии рейтинга Guru Focus, они не дотягивают даже до двух звезд. Из всех тех, которые находятся в топе, только лишь PepsiCo, две звезды, все остальное по одной звезде, к сожалению, кроме Cisco, которая также попала, скажем так, в наш условный дивидендный портфель. Ну и соответственно, что мы имеем? Johnson Johnson, Intel, Cisco, CMCSA, это Comcast Corporation, не знаю такую компанию, давайте посмотрим, что это, Communication Service Entertainment, без понятия, нужно разбираться. И самое последнее, AMGN, сильный какой-то игрок, категория здравоохранения, производитель лекарственных препаратов, я так понимаю, если я не ошибаюсь. Видим то, что показатели достаточно сильные, большой очень рейтинг, высокий. Видим то, что на сегодняшний день как бы цена... Акции тоже достаточно высохкадывать. Посмотрим, какой здесь у них процент дивидендных выплат. выплат 2,48. Ну, в принципе, очень неплохой результат для такой компании. После того, как вы выбрали таким образом компании, вам следует перейти к более детальной оценке данных компаний, понять, чем они занимаются, потому что, как правило, дивидендный портфель выбирается не на один день, выбирается на долгосрочный период, да и, в принципе, инвестирование в акции. Инвестирование именно должно происходить на продолжительный период. И как говорил Уоррен Бафф, если вы не собираетесь покупать акцию как минимум на 10 лет, то не покупайте ее вообще. В следующих видео мы, конечно же, разберем, как более подробно изучать компанию, на какие мультипликаторы смотреть, как ее оценивать. Ну, а на этом у меня сегодня все. Большое вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч. Пока.